У большинства людей в этом мире жизнь как не работала, так и не собирается. По одной простой причине, потому что людей убили еще в детстве. То есть, есть такое понятие живой человек, есть мертвый человек. Вот Мертвый человек это биоробот, который ничего не может и ничего не хочет. Вот. Именно поэтому, как вы заметили, очень часто вы видите в Ютубе всякие видео, которые называются «Мотивация», там всякие вот эти тренера мотивационные, что-то они там мотивируют. Но поймите, на труп мотивировать не получится. То есть, вот я надеюсь, вот хотя бы эту вещь, если поймете, то вам будет намного проще жить. То есть, вам не нужно будет тратить на мотивационные тренинги, на книжки, там, это самое, как, как завести друзей, как замутить бизнес, как заработать триллиард, ну и так далее. То есть намного проще будет жить многим. Я сейчас говорю про 99% людей. 1% людей это те, которые боролись еще со школы, не ходили на уроки, не подчинялись вот этим вот якобы авторитетным людям, которые сами трупы, вот, они как бы выжили, у них есть как бы намеки на жизнь. Вот, мы сначала поговорим про трупы. Значит, как отличить трупа от живого человека? Значит, первое и самое главное, труп не может делать ничего нового. Ничего абсолютно. То есть, он хочет быть похожим на всех, он хочет быть как все, потому что... Труп – это такое состояние человека, которое идет против жизни, против Бога, против мироздания. То есть, чтобы понять, что такое вообще Бог и мироздание, как оно работает, нужно понять следующее. Значит, жизнь всегда происходит вопреки вопреки эм, окружению того, что происходит. Например, у вас температура даже вашего тела на данный момент да? – а вот физическая жизнь, она вопреки комнатной температуре выше. Да? То есть, жизнь это противостояние ежесекундной энтропии. Энтропия это которая вот все уничтожает. Это такой закон. Да? Самый главный закон Вселенной это то, что все будет уничтожено и придет опять в ноль. Как оно вышло из нуля, так и придет в ноль. Так вот... И когда человек, так называемый, или биоробот, значит, считает, что он живет, его единственная задача быть как все. Ничего больше, ничего меньше. То есть, серая масса. Вот. В отличие от людей, которые живут. Значит, смотрите. Мы сейчас разобрали примерно, что такое смерть, да? Вот. А что такое жизнь? Жизнь, это как ни странно, то, что происходит вопреки всему, что вообще существует. Жизнь всегда без исключения уникальная. И, если вы заметили, в мире не существует даже одинаковых предметов в природе. То, что люди пытаются сделать что-то одинаковое, и то на молекулярном уровне оно все разное. То есть, у Бога есть такой прикол, он никогда не повторяется, он никогда не одинаковый, и в этом вот эта вот загадочность, вот эта неисповедимость, вот это все, про что там про него говорят. Да? Вот в этом заключается жизнь. То есть пока вы хотите быть модными, похожими, хотите быть такими же, как все, чтобы вы всем нравились. Вы просто биологическая значит, субстанция, которая пока еще не разложилась или ее не разложили. От этого, кстати, все болезни. В большинстве случаев, если, например, там трамвай, несчастный случай, там кого-то не переехал. Да? Например, вот эти вот всякие болезни, раки всякие и так далее, особенно неизлечимые заключается в том, что человек уже решил, что, ну, в принципе, жить-то я не буду, как бы, вот, я, я похожу на работку, дождусь да, пенсии, вот. И там есть такой элемент в человеке, такие споры грибов, например, да, которые включаются, и когда человек им дает разрешение, что меня можно жрать, я еда. Вот, и в этот момент его начинает пожирать снутри. Ну, в принципе, инструмент самоуничтожения. То есть, если вы хотите про грибы побольше узнать, что такое рак и так далее, это, в принципе, вот вам нужно микологию изучить. Это интересная такая наука, которая объясняет вообще, что вы еда, по большому счету. Вы еда не только на физическом плане после, так сказать, сдачи своего тела в утилизацию, но также вы являетесь едой на духовном плане. То есть объясню как. Значит, я вам до этого говорю, что все без исключения религии стали поддельными с какого-то момента, да, то есть там меняется смысл, и в принципе от вас скрывается самое главное. Самое главное, это то, что. Бог, он всегда внутри тебя. Вот так же, как любовь. Да? Вам нужны посредники, чтобы любить кого-то? Вот задумайтесь. Вот, например, вы полюбили там человека, да? И тут какой-то мужик, обычно в юбке, ну или в платье, говорит, ты, чтобы, короче, вот это вот вам общаться, будешь мне бабло заносить, свечки ставить, раком стоять и так далее. Вот. В принципе, как это происходит? с вами вот то же самое например с духовным вот на, на что люди под поддрачивают дрочингом, занимаются постоянно да вот этот духовный такой мир да вот они куда-то там в пещеры лезут какие-то там турпоездки едут что-то какие-то здания смотрят и так далее ищут какого-то гуру вот вместо того чтобы быть тем человеком которым в принципе ну как бы он родился вот, и поймите такую штуку, вот это вот все, то, что называется сейчас духовностью, это только для трупов, ходящих по этой земле. Ничего больше, ничего меньше они не получают, то есть они получают еще больше нахлобучек на всяких там тренингах, от гуру и так далее, и их еще дальше уводят от себя же. Так вот, какие еще есть побочные эффекты у, у мертвых людей? Значит, смотрите. Вот пока вы э, думаете как все, э, выглядите как все, вы никогда жить не станете. У вас шансов на жизнь практически вообще отсутствует. Никогда их не будет. Вот. Особенно вот я э, сейчас, это у нас такой своеобразный канал, да, там всякие психологи, целители и так далее. Вот вы никогда не будете полноценным... Э, Человеком, пока вы не станете самим собой и не будете проводить свои собственные праздники, не будете думать сами, не запомненные из книжек фразы и из ублюдских фильмов, а вы будете думать. Представляете, Вот какая, какая ужасная вот участь ждет человека в жизни, чтобы он начал жить. Думать придется, прикинь. Не запоминать, что там сказал какой-то там Сократ. Или какой-то там, я не знаю, еще там из фильма вот это вот эта свинья какая-то. А думать самому. Тяжело, тяжело. Вот это побочный эффект. Но знаете, что происходит? Как только вы начинаете быть самим собой, а самим собой вы можете быть только тогда, когда вы находите в себе вот этот тот стержень, который многие называют Богом, да? Вот. Вас же, от вас же скрывают все религии то, что он вас. Вам же нужны проводники. Да? Вот до тех пор, пока вам нужны проводники и гуру, вы будете абсолютно всегда без исключения мучиться. Вам будет горе. Вот вы заметили, что вы все называете свою жизнь жизнью не по праву. Для многих из вас вот то, что вы пережили, да, это горе. Вам просто... Вас научили извращения, например, вот это вот то, что вы по телевизору смотрели, называть искусством, классикой. Да? Например, раньше, например, назывался балет, и сейчас называется каким-то искусством, но это была раньше старинная порноха. То есть, тоже не знали, да? Вот. Поэтому... Вам придется рано или поздно осознаться вообще, что вы с собой сделали и почему вы страдаете. А, а это неприятно. Представляете, а как же жить, а как же праздники, а как же вот это ублюдство, которое? а как же я буду блевать вот это, вот это все. Да? Вот мне присылают вот это вот приколы, я уже не знаю, что с этим делать. И приходится мне насиловать себя, там какие-то даже э, приколы, как вот э, с люди там какое-то приложение нажимают, говорить не могут. Понимаете, это программирование на то, что вы будете животным, ребята. Причем э, животным в плохом смысле слова. Э, животные все, они всегда абсолютно искренне с собой. Вот если кошка вас ненавидит, или считает, что вы... Просто должны за ней говно убирать. Она прям так себя и ведет. Если собака ваш друг, она вас никогда не предаст. А вы ежесекундно предаете себя, своих детей, свое будущее.